Всем доброго времени суток. Это третий урок курса «Язык запросов 1С для пользователей», на котором мы продолжим знакомство с полем «Родитель», продолжим знакомство с ссылочным типом данных и посмотрим, как обращаться к полям через точку и зачем это нужно. Итак, мы с вами выяснили, что в поле родителей у нас находится номер записи. Так называемая ссылка с информацией о группе. Давайте решим такую задачу. Нам нужно вывести все строки с элементами. И для каждого элемента вывести код и наименование группы, в он находится. То есть код и наименование родителя. То есть, по сути, мы должны сформировать вот такую таблицу. Получить такую таблицу, где будут записи элементов. То есть все строчки... У которых в поле эта группа будет ложь. Кроме того, в каждой из этих строчек дополнительно мы должны вывести код и наименование группы, в которой этот элемент находится, этот склад. Например, вот главный склад. Да? Мы должны каким-то образом попросить систему: что вот ты найди запись с таким номером. Запись для родителя. У нас розничные склады, да? Вот она, вот она эта запись. Вот 0 что тут? d D2DF D2DF, да? Найди эту запись и возьми из этой записи код 4 d и название "Розничные склады" и помести их рядышком. Система устроена таким образом, что зная номер записи, то есть зная Ссылку, вы можете получить значение любого поля в этой записи. Ну, в данном случае значение любого поля для группы розничные склады. Ну, давайте мы для этого примера в консоли запросов добавим в список еще один запрос. Назовем это задача номер один. Ну, уже мы знаем, как нам вывести. Все элементы, да, наша задача это вывести все элементы. Ну вот, нам нужно с вами вот вывести код и наименование. Код и наименование. код, наименование и условия. И эта группа... Давайте напишем равно ложь. Вот они все элементы. Нам осталось добавить каким-то образом еще и код и наименование групп. Мы с вами знаем, что у каждой записи в данном случае справочника склады есть поле родитель. Где хранится ссылка, номер записи на запись с групп. Соответственно, мы можем Получить в запросе это поле. Вот. Но нам с вами нужна не ссылка из этой таблицы, а да, не само вот это значение. А нам нужно попросить систему, что ты вот по этому номеру найди нужную запись. И возьми из этой записи код и наименование. Для этого достаточно после поля, в котором содержится номер записи, поставить точку и написать название поля. Ну, вот, код нам нужен и аналогично для наименования сделать. Естественно, это можно делать в конструкторе, но пока вот от руки я напишу. Точка указывает системе, что нужно получать данные из другой записи. Номер этой записи будет взят из поля слева от точки. Да, то есть вот в этом, поле, в этом поле будет взят номер записи. Далее. Справа от точки пишется поле той другой записи из, которой, из которого нужно взять значение то есть мы обозначили что там нужно значение из публикота этой самой записи и наименование давайте выполним запрос посмотрим что произошло действительно да вот у нас есть например ларек розница нужно попробовать ларек розница вот его код наименование код восьмой ларек розница код восьмой ларек розница ларек розница находится в группе удаленной торговой точки то есть в поле родитель находится ссылка на эту запись давайте посмотрим, откроем эту запись Увидим, что действительно наименование удаление, удаленной торговой точки код 006. Вот код родителя 006, удаленные торговой точки. Итак, давайте еще раз проговорим, что же произошло. Вот у нас физическая таблица. Мы попросили систему с помощью запроса выбрать из этой таблицы нужны нам записи, которые удовлетворяют отбору. То есть только те строки, где в поле эта группа находится значение ложь. То есть мы только вот там определенные записи стали выводить. Из каждой записи система выводила значение только тех полей, которые мы попросили. Да, вот, код наименования, вот код наименования она нам выводила. Когда система доходит до такой записи, где есть точка, да, ну, после поля Родитель да, вот, например, идет точка. То есть, вот поле, а потом точка. Что делает система? Она смотрит на номер записи, который находится в поле слева от точки. В данном случае, вот, там выводим мы вот эту запись для главного склада, она видит, какой здесь номер, находит запись с таким номером, вот она и выводит нам значение из того поля которое находится справа, вот точки, То вот здесь в третьей колонке нам надо было код, вот она из этой записи вывела значение из поля кода, надо было значение из, поле наименование вывел значение из поля наименование после этого система возвращается к той записи которую она собственно, выводит в данный момент выводит оставшиеся поля если они есть, ну у нас тут допустим нет больше мы ничего не просили выводить и переходит к следующей записи если следующая запись удовлетворяет отбору то она ее выводит. Если не удовлетворяет, то не выводит. Но у нас вот не удовлетворяет, у нас это группа. Она приходит к следующей строчке. Да вот, склад электротоваров. И начинает выводить, как мы просили, код наименование. Склад электротоваров, код наименование. Опять. Смотрит, какое уже, какое, какое здесь значение в поле родителей находит. Уже группа. Уже запись, вернее, с таким номером. Это у нас оптовые склады. То есть, уже находит эту запись. Выводит отсюда код и наименование. Два и оптовые склады. Два оптовые склады. И опять возвращается к складу электротоваров. Выводит следующую запись. Вернее, переходит к следующей запись. Опять проверяет отбор. Ну и так далее. Условно, этот процесс вот, выглядит таким образом. Хотя, на самом деле, конечно, все это оптимизировано, выполняется гораздо быстрее входов системы система делает э, меньше и еще один момент если склад не принадлежит никакой группе, то есть поле группы пусто то в таблице базы данных это поле родитель содержит так называемую пустую ссылку то есть э, Пустой номер. Давайте посмотрим, как то же самое сделать в конструкторе. То есть, если бы вы хотели это сделать в конструкторе, достаточно было бы найти поле родитель и плюсиком его развернуть. Ну, то есть, по сути, это значит обращение через точку. То есть, код на именование. Вот вы получили... Абсолютно такую же запись и абсолютно такой же результат. К полям записи родителя. Так же, как и к любому другому полю, можно применять отбор. Например, мы можем выбрать все элементы из группы с определенным кодом. Например, группа с кодом 4. То есть вот она наша группа розничные склады хотим все элементы, которые непосредственно в этой группе находятся то есть, не... то есть вот эти вот 6 элементов для этого мы как и раньше пойдем в конструктор запроса можно и от руки написать и пойдем на закладку условия развернем опять же группу раньше мы писали это группа равно да там дважды щелкали и что-то тут делали логично мы сейчас развернем поле родитель и напишем код дважды щелкнем код равно ну некоторое значение поставим флаг произвольного выражения и напишем здесь я сейчас здесь писать не буду не помню я код да вот окей просто нажму а код возьму отсюда да, вот, из таблицы то есть вот мне нужны все записи из результирующей таблицы система сперва построит вот эту таблицу а потом он берет из нее все записи, где в поле код находятся указанные нами значения давайте попробуем выполнить запрос ну вот вы видите, что действительно остались только те записи только те элементы, которые входят в эту группу вот они. Главный. Магазин 1, магазин 2 и так далее. Если вам нужно каждый раз из разных групп выводить элементы, то такая запись, наверное, не очень удобна, потому что приходится каждый раз отдельно лезть в справочник склады, искать код группы и сюда вот его там подставлять. Можно то же самое, в принципе, сделать через параметр, например, там код группы, назвать его. И перед выполнением запроса задавать значение этого параметра, а консоль запросов система подставит вместо этого параметра название переданный код. То есть мы уже с вами это делали. Есть, можно вот так вот сделать и выполнить. выделил кусок кода. Или, например, 4 поставить сюда, ну и так далее. Естественно, это не совсем удобно. И хотелось бы не код группу указывать, а саму группу выбирать. То есть, каким-то образом говорить, что родитель равен некоторой группе. Да, то есть, как-то ссылку передавать. Сам, саму ссылку вот прям в виде такого номера мы системе указать не можем по большому счету мы его даже и не знаем но нам то это на самом деле и не нужно ведь смотрите что получается вот в базе хранится номер чтобы сохранить в базе такой номер мы что делали мы открывали склад в данном случае главный склад и просто выбирали здесь некоторую группу просто взяли и выбрали а когда нажали ok, система уже нам не саму группу сохранила а просто соответствующий ей номер номер записи, где хранятся данные об этой группе аналогичной в консоли запросов нам не нужно в параметр групп нам не нужно в этот параметр передавать какой-то сложный номер записи ну например такой вот да? нам достаточно выбрать здесь группу и система действительно дает нам это сделать давайте выберем розничные склады а система уже сама когда мы нажмем кнопку выполнить вместо параметра группа вместо этого параметра подставит ссылку ссылку то есть номер записи этой группы то есть подставит именно вот это вот значение давайте посмотрим Аналогично можно выбрать элементы из любой другой группы. Например, удаленной торговой точки. Вот мы выбрали удаленные торговые точки. И в конце урока давайте посмотрим, как бы нам выбрать все элементы, которые находится в иерархии группы розничной склады. Что это значит? Вот, когда мы э, выбирали с вами элементы из группы розничные склады, мы видели только э, те склады, э, которые находятся непосредственно в этой группе. Но в результат нашего запроса не попадали склады, которые находятся в группе удаленной торговой точки. Тут тоже есть три склада. То есть, что получается? В чем заключается наша задача? Нам нужно выбрать сейчас все элементы, которые находятся в самой группе розничные склады. И во всех группах, в данном случае, удаленной торговой точки, Которые находятся в группе, опять же, розничной склады. То есть все 9 элементов. Для этого используется специальный оператор языка запросов. Тут надо написать вместо равно. Нам надо написать в иерархии. И указать в группу. В иерархии которой нам нужны элементы. В скобки тоже обязательно. Давайте попробуем нажать выполнить. Вот мы видим, что у нас сюда попали как элементы, находящиеся в группе розничные склады, так и элементы из групп, которые находятся в группе розничные склады. Абсолютно то же самое можно сделать и в конструкторе запроса. То есть на закладке условия открыть список полей, дважды щелкнуть по полю родитель, выбрать здесь в иерархии и вместо полю родитель. Хотя можно и так оставить, в общем-то, написать название параметра, как вы хотите. Хотя можно было оставить поле родитель. Да, вот, то же самое было Итак, на этом... Урок закончен. Мы с вами узнали, как обращаться к полям группы, в котором находится склад. Ну, на самом деле, можно обратиться к полям группы любого справочника. Узнали, как использовать отборы по этим полям и как использовать ссылки в отборах. Вот На этом все. Всего вам доброго. Успехов в работе. До свидания.